Приветствую вас дорогие друзья, с вами Артур Роуз и мы продолжаем бесплатное обучение в школе YouTube. Сегодня третий урок, в предыдущих двух уроках мы разобрали как создать аккаунт Google и как создать YouTube канал. В этом же уроке мы рассмотрим творческую студию, весь функционал YouTube канала. Итак, для того чтобы нам попасть в творческую студию мы нажимаем справа наверху в углу значок и выбираем творческая студия что находится в творческой студии. В общем все что связано с вашим YouTube каналом делается из творческой студии. Еще раз друзья творческая студия находится в правом верхнем углу. Теперь для того чтобы изменить аватарку вашего YouTube канала нужно нажать в правом верхний угол и нажать на кнопку изменить. Здесь вы сможете загрузить любое фото какое хотите. Также здесь вы можете поменять название своего YouTube канала. Для того, чтобы это сделать, нажмите на вот этот карандаш, и тут вы сможете легко изменить имя. Также советую вот тут, где написано в двух словах, вкратце сделать пару предложений с тематическими ключами названия вашего канала, но сделать такое описание, которое будет читабельным, которое будет для людей, а не для роботов. Иначе оно не будет помогать в продвижении. После этого нажимаете кнопочку ОК и возвращайтесь назад. Итак, в правом верхнем углу также находится колокольчик. Он присылает оповещение Google. После этого кнопка добавить видео. Каждый раз когда вы захотите добавить видео на свой YouTube канал, то вы проходите по ней. Также видео можно будет добавить из менеджера видео. Но до этого мы сейчас дойдем. Когда мы нажмем на кнопку добавить видео, то откроется вот такое меню. Тут мы можем просто нажать сюда и выбрать файл либо перетащить файл прямо сюда. Также мы тут можем выбрать открытый доступ, доступ по ссылке и ограниченный доступ. Открытый доступ это значит что после того как вы загрузите свой видеоролик и опубликуйте его он будет доступен всем в интернете. Если доступ по ссылке то данный видеоролик смогут просматривать только те кому вы передадите ссылку на свое видео и ограниченный доступ смогут смотреть только те, кому вы дадите доступ. Доступ обычно высылается на e-mail почту. Когда мы заходим в творческую студию, то по умолчанию сразу открывается панель управления. Панель управления вкратце содержит самые главные виджеты. Виджеты это менюшки. То есть вот это виджет, вот это виджет, вот это виджет. Их можно менять местами. Для этого просто наводите мышку. Когда у вас появляется вот такой значок просто перетаскивайте его туда куда хотите. Тут будут отображаться ваши видео, комментарии, советы. Для того чтобы просмотреть все советы просто нажмите посмотреть все. Новые возможности ютюба и аналитика за последние 28 дней. Просмотры, Подписчики, сколько минут вас просмотрели и сколько вы зарабатываете. Но сколько вы зарабатываете, вы будете видеть тогда, когда вы включите монетизацию. Но, друзья мои, я напоминаю, что монетизацию ни в коем случае пока не включайте. Неважно, какой у вас канал. Об этом мы поговорим еще позже. Не переживайте, друзья. На монетизации вы еще успеете заработать. Также, если мы с вами нажмем на кнопку ⁇ Добавить виджет ⁇ то здесь мы видим какие виджеты уже добавлены и какие мы можем добавить. Виджеты друзья напоминаю это вот эти вот менюшки. Теперь слева в меню переходим на вторую вкладку менеджер видео. Здесь есть две вкладки видео и плейлисты. На вкладке видео мы будем видеть все наши опубликованные видео и также сможем как я и говорил добавить видео. Видео можно сортировать по самым популярным или самые новые. Лидеры просмотров, ограниченный доступ, доступ по ссылке. Также здесь есть действие. Ну, скажем, если на вашем канале 100 видеороликов, и вы захотели во все 100 видеороликов одновременно добавить что-то в описание. Чтобы не заходить в каждый видеоролик, можно это будет сделать с помощью данной функции. Но об этом более подробно мы поговорим позже. Вам это пока не нужно. Переходим во вкладку плейлисты. Здесь, дорогие друзья, будут отображаться ваши плейлисты, их можно также отсортировать, либо показать недавно созданные, либо самые старые, либо по алфавиту от А до Я и от Я до А. Также здесь можно создать плейлист, для этого вам необходимо просто нажать на кнопочку «Новый плейлист». После этого вбивайте название и выбирайте доступ открытый, доступ по ссылке и ограниченный доступ. Но если вы хотите раскручиваться, то естественно доступ будет открытый. Если же вы скажем делаете какой-то авторский курс, который предоставляется только платно, тогда можно сделать ограниченный доступ. Давайте мы создадим любой плейлист. После того как написали название нажимаем на кнопочку создать и вот мы создали плейлист. Для того, чтобы добавить описание, то нажимаем «Добавить описание». Помните, друзья, для того, чтобы плейлист продвигался, нужно обязательно заполнять описание плейлиста. Для этого нужно вкратце 3-5 предложений написать, о чем вообще данный плейлист, какие видео в нем содержатся. Также можно написать хэштеги в конце. Я же сейчас просто напишу одно ключевое слово. Теперь, что можно сделать с этим плейлистом? Можно его отправить в любую из соцсетей. Также можно его отправить кому-то по почте. Следующая кнопочка это настройки плейлиста. В настройках плейлиста мы можем также изменить доступ. Можем сортировать видео по самым популярным или сначала новые, или сначала старые, по дате добавлений и по дате публикаций. Можем поставить галочку, и тогда будут добавляться новые видео в начало плейлиста. Если вы нажмете галочку «Установить в качестве официального плейлиста серии для этих видео», то данные видео вы не сможете использовать в каких-либо других плейлистах. И также не сможет это сделать никто кроме вас. Я не вижу плюсов данной функции, это наоборот минусы, поэтому данную галочку не советую когда-либо нажимать. Также можно создать автодобавление, добавить какое-либо правило, но это тоже все лишнее. И мы можем пригласить соавторов, кто может добавлять видео в этот плейлист, но об этом мы поговорим еще позже. Теперь для того чтобы добавить видео в этот плейлист нам нужно нажать кнопочку просто добавить видео. После этого вы можете выбрать любое видео с ютуба, которое даже вам не принадлежит, найти его по ключевой какой-либо фразе. Например я ввел популярные видео. Вы можете выбрать одно видео, можете выбрать несколько видео. За то, что вы добавляете чужие видео к себе в плейлист сразу с YouTube, вам никто не пришлет ни бан, ни страйк. Это разрешено политикой YouTube. Что это дает, друзья? Ну, дает это дополнительные просмотры. Но вы должны понимать, что плейлисты это только дополнительный источник, это не основной. Основной это ваши авторские видео, либо это серый контент в зависимости от того какой у вас канал. Но основной трафик это видео которые вы сами загружаете на свой YouTube канал. Плейлисты это же только дополнение. После того как вы выбрали несколько видеороликов вы можете нажать добавить видео. И сразу видим что все видеоролики к нам добавились. Во первых мы можем эти видеоролики передвигать местами. Для того чтобы передвинуть тот или иной видеоролик просто. Цепляемся за левый крайний угол, когда появился вот такой значок и зажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем видео туда, куда хотим. Обратите внимание, сменился значок на плейлисте. То есть он сменился на значок именно первого видео. Если мы хотим поменять на любой другой значок, для этого мы выбираем нужное нам видео, нажимаем кнопочку еще и сделать значком плейлиста. Вот так просто меняется значок. Теперь давайте рассмотрим вариант как добавить свои видео в плейлист. Для этого нужно просто нажать добавить видео и ваши видео на YouTube. И когда у вас будут тут загружены видеоролики вы выберете любой из них и также нажмете кнопочку добавить видео. Также можно найти видео по адресу URL. Для этого просто скопируйте адрес из того видео которое вы ищете и вставьте его сюда. Также есть в каждом плейлисте кнопочка еще она находится вот тут где 3 квадратика нажимайте ее. Именно в этом меню можно удалить плейлист и перевести информацию о плейлисте. Что дает перевод информации о плейлисте? Больше просмотров и больше охвата аудитории. То есть вы просто берете свой язык, берете открываете google переводчик, заводите туда текст, скопируете его и скажем допустим можете перевести на английский. Для этого выбирайте язык, нажимаете кнопку «Добавить». Сначала мы задаем язык, на каком языке написано у нас название и описание плейлиста, русский. После этого выбираем, на какой язык хотим перевести. Нажимаем «Добавить язык». С помощью Google Переводчика переводим, вставляем сюда, вставляем описание и нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот таким образом можно переводить свои плейлисты Итак, а теперь переходим в следующее меню. Это прямые трансляции. Прямые трансляции, то есть это то же самое, в принципе, что и Skype, да? То есть вы можете проводить прямую трансляцию, собирать людей, проводить какие-либо обучающие, возможно, вебинары или встречи. Для того, чтобы создать прямую трансляцию, вам нужно пройти просто во вкладку ⁇ Все трансляции ⁇ Тут нажимаете кнопку ⁇ Создать прямую трансляцию ⁇ Выбирайте название, день когда она начнется, время, описание и теги. После этого просто нажимайте кнопочку начать прямой эфир. Вот и все. Следующая вкладка это сообщество. Итак в сообществе у нас 7 подпунктов. Первый подпункт Комментарии. Здесь комментарии подразделяются на три категории опубликованные на рассмотрение и спам. Вы можете настроить чтобы все комментарии на вашем канале публиковались сразу. Либо как сделано допустим на моем канале, что комментарии опубликуются только тогда, когда я их одобрю. Поэтому комментарии на моем канале сначала попадают либо в спам, либо ко мне на рассмотрение. И я уже потом решаю какие одобрять комментарии, а какие нет. Но спам комментарии я также одобряю почему, потому что количество комментариев помогает продвигать видео. А если эти еще комментарии содержат ключевые слова, то это еще лучше для продвижения вашего видеоролика. Также есть справа меню, которое позволяет посмотреть комментарии сразу ко всем видеороликам или только к одному определенному. И есть поиск по комментариям. Например, там, когда у вас на канале уже 10 тысяч подписчиков, то вам тяжело будет справляться со всеми комментариями. И вы можете сделать поиск по определенной ключевой фразе. Следующий пункт это сообщения. Здесь будут отображаться сообщения, которые вам пишут. Также есть одобренные, отфильтрованные в спам и отправленные лично вами кому-то. Либо для того, чтобы было понятно, как отправлять сообщения, вы заходите на любой YouTube-канал, кому вы хотите написать сообщение. Нажимаете на вкладку о канале и тут выбираете отправить сообщение. После этого пишите сообщение, которое хотите отправить и нажимаете кнопку отправить. И таким вот образом YouTube позволяет общаться каналом между собой. Следующее подменю это подписчики. Здесь будут вам видны все подписчики, кто разрешил просматривать список своих подписок. Потому что например некоторые это запрещают делать. Вы их можете также отсортировать по самым свежим или самым популярным. Дальше у нас идут два пункта. Добавление субтитров и управление субтитрами. Субтитры вообще помогают продвигаться вашему видеоролику. И если допустим вы не делаете субтитры к своему ролику, но в настройках вы указали. Что другие люди могут добавлять субтитры в ваш видеоролик то после того как, скажем ваши фанаты или поклонники создадут субтитры к вашему видеоролику они сначала попадут к вам на проверку именно во вкладку Управления субтитрами. И здесь вы сможете рассмотреть данные субтитры и решить, опубликовать их или нет. Идем дальше. Настройки сообщества. Так здесь у нас есть черные списки, есть у нас заблокированные пользователи. Ну скажем если у вас появляются какие-то хейтеры, недоброжелатели вашего канала, вы можете просто их заблокировать. Также есть одобренные пользователи, скажем если у вас комментарии сначала не одобряются, а попадают на проверку, но у вас есть какие-то яркие фанаты, которые относятся к вашему каналу очень хорошо, то их можно Добавить в список одобренные пользователи. И их не комментарии будут сразу публиковаться без какой-либо проверки. Также можно настроить комментарии, как они будут публиковаться. Какие сначала будут идти комментарии, популярные комментарии. Или, скажем, будет сначала приоритет идти на комментарии от тех пользователей, у кого на канале уже там 500 2000, 10 или 50 тысяч подписчиков. Вы выбираете сами. И именно здесь друзья в настройках сообщества можно выбрать разрешать все комментарии или отправлять все комментарии на проверку. Я вам советую поставить галочку отправлять все комментарии на проверку. После того как вы выставили вам удобные параметры нажимайте обязательно на кнопочку сохранить иначе ничего не сохранится. Ну и последнее это указание в титрах. Это в том случае если скажем вы написали кому-то титры то можно попросить указать вас в качестве автора. Но на самом деле не вижу в этом пока никакого положительного момента. Ну, если только вы скажем не делаете там титры к ролику знаменитых блогеров у которых на одном видео набирается по 3-5 миллионов просмотров. Следующая вкладка это канал. Здесь видно, какая у вас репутация. Если вдруг вы получите какой-то бан или предупреждение или страйк от YouTube, то здесь будет написано, за что именно. И будет уже не хорошая репутация, а испорченная. Также здесь мы видим, что монетизацию можно включить. Еще раз, друзья, монетизацию мы не включаем сейчас. Она нам ни в коем случае не нужна. Не важно, у вас авторский, серый или какой-либо еще канал монетизацию включать еще рано. Также в предыдущем уроке мы смотрели, как подтвердить канал. И канал мы подтверждали именно из этого меню. Статус и функции на меню канала. После того, как мы подтвердили, то обратите внимание, что появился еще ряд таких функций, например, как загружать видео длиной более 15 минут. Если вы не подтвердили еще свой аккаунт, то сделайте это обязательно. Здесь у вас будет написано кнопочка подтвердить, нажмите ее и подтвердите свой аккаунт с помощью мобильного телефона. Дальше у нас есть функция внешней аннотации, пользовательские значки видео, далее идет платный контент. Ну во первых платный контент он доступен только тогда когда на вашем канале есть хотя бы более тысячи подписчиков и если у вашего канала хорошая репутация. Но данную услугу не вижу вообще смысла включать до того времени пока у вас на канале нету ну хотя бы 10 тысяч подписчиков. Апелляция Content ID позволяет оспорить отклоненные возражения в службе идентификации контента. Об этом мы поговорим позже пока вам это не нужно. Настройки контент Об этом мы уже разговаривали. Можно открывать видео либо плейлисты по открытому доступу по ссылке или ограниченному доступу. Функции прямые трансляции. О ней мы уже говорили видео редактор сейчас мы до него еще дойдем Пожертвование сообщества но на самом деле друзья на пожертвования сообщества сразу говорю вы ничего толком не заработаете это так называемый как бы краудфандинг да то есть он пока вам не нужен вообще никак когда на вашем канале будет скажем там 50 тысяч подписчиков и у вас будет огромное количество ваших ярких поклонников и фанатов Тогда да, тогда можно собирать какие-то инвестиции на какую-либо интересную идею. А пока об этом рано говорить. Ну и загрузка видео то что мы можем добавлять новые видеоролики на наш канал. Теперь идем дальше загрузка видео. Тут дорогие друзья мы можем выставить настройки которые будут соблюдаться каждый раз при загрузке новых видеороликов. Ну например то есть когда каждый раз я загружаю видеоролик я сначала делаю не открытый доступ, а я делаю сначала ограниченный доступ. Потом я вам расскажу почему именно так, а не иначе. Но поставьте здесь обязательно пока ограниченный доступ. Дальше вы выбираете категорию своих видео. Категории нужно выбрать, которые соответствуют вашим видео. Потому что если допустим ваши видео смешные о юморе, а вы ставите образование то это нарушение политики YouTube. И за это можно получить наказание. После этого лицензия. Лицензии есть две на YouTube. Лицензия стандартная и Creative Commons. Стандартная лицензия подразумевает то, что вы загружаете свои видеоролики и не даете никому разрешение брать ваши видеоролики. Лицензия Creative Commons подразумевает то, что вы разрешаете использовать свои видеоролики, вы разрешаете другим авторам зарабатывать на ваших видеороликах. И вы разрешаете скачивать и редактировать ваши видеоролики. Поэтому я советую выбирать стандартную лицензию YouTube. После этого название. Можно задать название, и оно у вас будет всегда одно и то же. Но это бессмысленно. А вот сделать какое-то либо описание, заготовку. Это можно. Я тоже это использую. Потом просто при публикации видео вы будете в начало описания добавлять именно описание в... 2-3 предложения к новому видеоролику и какие то хэштеги. Но основное описание будет у вас всегда одно и то же. Об этом мы с вами поговорим еще в следующих видео уроках. Теги друзья я тоже не советую делать одни и те же постоянно. Даже более того за то что вы используете одни теги точь в точь на разных видеороликах YouTube может посчитать это как спам и даже может за это наказать. Поэтому в данном поле можно написать только один или два там хэштега, ну скажем например я на своем канале пишу всегда хэштег Артур Роуз, то есть название именно моего канала и остальные хэштеги к каждому видеоролику я уже пишу отдельно. Дальше выбираем разрешить комментарии одобренные либо все, я выбираю одобренные и вам советую так делать. Разрешить пользователям просматривать рейтинг этого видео. Тут такой интересный перевод у YouTube на самом деле русским языком. Если убрать эту галочку то ваши видео никто не сможет лайкать. То есть они будут лайкать, но только ни YouTube ни другие пользователи эти лайки не увидят. Поэтому ни в коем случае не убирайте данную галочку обязательно пускай она стоит. После этого выбирайте язык видео, но если вы загружаете на русском, то выбирайте русский язык. Поставьте обязательно галочку разрешать другим пользователям добавлять субтитры. Потому что все равно без вашего одобрения они не опубликуются. Причина отсутствия титров. Мы ее оставляем пустой. Предлагать улучшение видео или нет? Да, показывать подсказки оставляем. Место съемки можно не добавлять. И статистика видео, то есть будет показывать статистику вашего видео на странице просмотра видео другим пользователям. Можно ее оставить, можно нет по вашему желанию но на моем канале например она не стоит. После этого когда мы задали настройки нажимаем на кнопочку сохранить дабы не потерять все настройки. Идем дальше рекомендованный контент. Тут две функции рекомендованный видеоролик или плейлист и рекламное видео канала. Вот теперь друзья внимание обязательно внимание. Вот рекламное видео канала вы сюда каждый раз вставляете свой видеоролик который только что опубликовали. Это очень важно потому что данный видеоролик будет продвигаться в других ваших видеороликах и это очень хорошо скажется на том что у вашего видеоролика который только что опубликовался будет больше просмотров. А есть такое правило у YouTube что если видеоролик наберет много просмотров в первые два часа и в первые двое то YouTube он будет продвигаться лучше. То есть чем больше просмотров тем лучше его YouTube будет продвигать. Данная функция позволит вам на данном видеоролике набрать как можно больше просмотров. Теперь что касается функции продвижения контента. Вот тут дорогие друзья нужно выбрать именно плейлист и в этот плейлист засунуть именно те видеоролики на которых у вас больше всего удержание аудитории. Но как определить удержание аудитории и как это все сделать, мы об этом еще поговорим в следующих видео уроках. Пока же я говорю вкратце, чтобы вы поняли основную суть. Идем дальше. Фирменный стиль. Обязательно добавьте логотип канала, чтобы он выделялся на ваших видеороликах. Для того чтобы добавить логотип, нажимаем кнопочку добавить. После этого выбираем файл. После того, как выбрали файл, нажимаем кнопочку сохранить теперь еще раз нажимаем сохранить теперь мы видим что логотип у нас загрузился зачем вообще нужен этот логотип друзья а он как раз будет повышать конверсию из людей которые просмотрели ваше видео которые станут вашими подписчиками потому что во время видео этот логотип будет показываться и когда кто-то на него наводит курсор своей мыши то тут сразу выплывает надпись подписаться и это повышает подписчиков на вашем канале. Теперь по поводу того, когда показывать можно в заданный момент, можно в конце видео, можно все время. Я советую категорически все время. После того как вы выбрали нажимайте кнопочку обновить. Идем дальше и следующий пункт у нас меню дополнительно. И так тут еще раз мы можем поменять, если вы не поменяли обязательно аватар вашего канала. То есть не оставляйте его таким, обязательно поменяйте. Дальше вы выбираете страну, после того как вы выбрали страну, следующий пункт у нас ключевые слова канала. Вот тут друзья очень важно писать те ключи канала, которые во первых используются в поиске, которые популярны и которые описывают видео на вашем канале. То есть если на вашем канале видео образовательные, скажем о школе ютуба то не нужно сюда писать ключи которые не связаны с данной тематикой. То есть сюда мы пишем именно тематические ключи которые связаны с темой нашего видео. А для того чтобы подобрать хорошие ключевые слова на вашем экране сейчас появилось несколько картинок. Эти картинки ведут на видеоролики где я рассказываю о том как и с помощью каких бесплатных инструментов можно подобрать классные ключевые слова которые помогут продвинуть ваш канал. Для того чтобы посмотреть данные видеоролики просто кликните по картинкам. Откроется второе окно и когда вы досмотрите данный видеоролик вы переходите на те видеоролики и посмотрите обязательно их. То есть простыми словами ключевые слова канала это ваше семантическое ядро. Это движок как бы вашего канала. И их нужно обязательно писать. Следующий пункт реклама. Разрешить показ рекламы рядом с моим видео. А теперь для тех кто занимается EPN AliExpress этот пункт ни в коем случае не нужен он нам только мешает. Для тех кто занимается авторским каналом он тоже пока не нужен. Сначала вам нужно заработать репутацию только потом уже будете монетизировать свой канал. Вначале не нужно его монетизировать потому что реклама будет снижать удержание аудитории на ваших роликах. А если она будет снижаться то youtube вас будет продвигать намного хуже. Поэтому в начале для того чтобы продвижение было лучше для авторских каналов эта функция не нужна. Она будет нужна немного позже. Я скажу когда. А для тех кто занимается eBay, AliExpress она не нужна категорически. А вот для серых каналов она уже нужна. Дальше у нас идет связь с аккаунтом AdWords. Но об этом мы поговорим немножко позже в отдельном видеоролике. Следующий пункт это связанный веб сайт можно связать любой ваш веб сайт для того чтобы давать в видеороликах ссылку прямо на этот веб сайт именно в аннотациях в самом видео а не просто в описании потому что если вы просто так дадите на какой либо сайт а этот сайт не будет связан с вашим YouTube каналом то за это вас YouTube просто заблокирует. Как это сделать, мы тоже рассмотрим в отдельном видеоуроке. Итак, рекомендации показывать в списках рекомендованных каналах, либо нет. Конечно, показывать, друзья. Это поможет вашему каналу продвигаться. Так, следующий пункт у нас идет YouTube Analytics. Тут, дорогие друзья, очень много подпунктов, и об этом я запишу отдельный видеоролик. А мы идем дальше. И следующая кнопочка у нас создать. Итак, тут у нас первый пункт это фанатека. Тут есть бесплатная музыка и есть звуковые эффекты, которые YouTube разрешает использовать в своих видеороликах при монетизации. То есть, если вы, дорогие друзья, вставите в свой видеоролик какую-либо другую композицию на которой у вас нет авторского соглашения то вас YouTube может легко заблокировать. Поэтому в свои видеоролики если вдруг вы надумаете вставлять музыку, то эта музыка берется только отсюда с YouTube. Помните я вам говорил что ни в коем случае пока не подключайтесь к никакой медиа сети. Так вот кстати друзья если вдруг вы подключились к какой-то медиа сети, то они очень не любят когда от них отключаются и вот на этом моменте с музыкой они легко будут вами манипулировать. То есть вы подключились к какой-либо медиа сети, взяли какую-то музыку у них, использовали в своем видеоролике. И потом, когда вы отключитесь, то вы уже не имеете права использовать эту музыку. А видеоролик-то висит, он у вас загружен на канале. И что делать? Придется видео удалять или удалять музыку с этого ролика. Поэтому для того, чтобы не попасть под кого-то и не загреметь, используйте музыку только с фонотеки ютуба. Обратите внимание, тут есть просто музыку, которую можно использовать и есть музыка, которая имеет вот такой значок Creative Commons с указанием авторства. Этот значок значит, что на данной композиции есть обязательный текст, который нужно вставить в описание видеоролика. Если вы возьмете данную композицию и не вставите текст, который они хотят в описание видеоролика, то YouTube может за это также наказать. Для того, чтобы посмотреть данный текст, выберите любую композицию, нажмите на нее левой кнопкой мыши и откроется тот текст, который нужно разместить. Нужно разместить именно вот этот текст у себя в описании. Но я делаю просто. Я не беру композицию, которая идет вот с этими значками. Беру только ту композицию, которая идет без этих значков. Также вы можете отсортировать фонотеку по жанрам, по настроению по инструментам, по длительности и по указанию авторства. Также вы можете любую композицию добавить в изыбранное. Я например использую эту функцию, она очень удобна чтобы не искать постоянно одну и ту же музыку. Просто добавляю те композиции, которые мне понравятся в изыбранные. и после этого захожу во вкладку изыбранное. А звуковые эффекты друзья это различные эффекты которые тоже могут пригодиться вам в видеоролике. Так, а мы идем дальше. Дальше у нас идет условие использования музыки и последний раздел это видеоредактор. В видеоредакторе вы можете создавать свои видеоролики, либо находить видеоролики по лицензии Creative Commons чужие и брать их прямо отсюда. Можете их нарезать, можете их изменять и публиковать на своем канале. Но об этом мы еще тоже поговорим немножко позже. А теперь, друзья, давайте пройдем на ваш канал для того, чтобы рассмотреть вкратце там весь функционал. Для этого нажимаем на вот это меню, выбираем мой канал и вот мы видим как выглядит наш канал. Что нужно сделать обязательно? Во-первых, нужно обязательно добавить шапку, но об этом мы поговорим в отдельном видеоролике. Обязательно нужно добавить описание вашего канала. И также обязательно нужно нажать на вот эту шестеренку, переместить вот эту функцию на включить, настроить вид страницы обзор. После этого нажимаем кнопочку сохранить. И мы сразу видим, что наш канал изменился. Появились сразу такие вкладки, как главное, видео, плейлисты, каналы и о канале. Также смотрите, вот тут вы можете добавлять интересные каналы, то есть вы можете находить каких-либо авторов также на YouTube и договариваться с ними для того, чтобы сделать друг другу пиар. То есть вы добавляете их в интересные каналы, а они вас. Ну вот, в принципе, и все на этом, дорогие друзья. Вкратце мы разобрали с вами весь функционал вашего YouTube канала и творческую студию. А я напоминаю, что с вами был Артур Рус. На своем YouTube канале я рассказываю о том. Как раскрутиться на YouTube, как заработать на YouTube, как раскрутиться в других социальных сетях и как зарабатывать в интернете без вложений. Обязательно подпишись на мой канал если ты этого еще не сделал. Нажми на красную кнопочку прямо сейчас и ты всегда будешь в курсе всех событий и не пропустишь самых интересных видеороликов. А также твоему вниманию я предлагаю несколько классных интересных видеороликов. Для того чтобы их посмотреть просто кликни по картинке. В благодарность обязательно под этим видео ставь лайк. Это там где большой палец нарисован вверх. И обязательно поделись этим видеороликом в своей социальной сети. Для того чтобы это сделать нажми под этим видео на кнопочку поделиться. И выбери любой удобный способ для себя. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующих видео уроках. Пока-пока.